Итак, мы добрались до Конако-Донници. В периодах интербилии, 18-40 лет, он жил и занимался работой. В задней части у меня был обсерватор с телескопом, из был самым удивительным в 1940 когда был в 1940-х годах, бентроп где он был O parte din unele elemente au fost găsite unele ieciuri din Chisinau, altele la Chiev. Și aici și vedem faianța care este timpul sovieticilor pusă. Si cineva din istoric ne-a arătat. Deci avem așa un element. Iată, dacă vedem șurubul respectiv, timp de iarnă schimba unghiul la scară. Deci nu era orizontal, dar era înclinat spre intrare pentru a evita alunicările. Timp de zăpadă și așa mai departe. Piretele astea, îi timp cuit după tehnologiile care erau de pe timpuri, cu ou, var și nisip. Iată-o păstrat, el face parte printr-primei 10 români ca om de știință din toate timpurile. Adică ei, pot să-l punem într-un rând cu alicoandă sau alți eminenți oameni de știință români. Iată, în dreapta. Ну а строим кого, фамилии Донич, Шмакре. День, белолюмия Дунат, день Молдова, ну что, если я есть, элементы, элементы ли, от которые Одессу, и, там, они были построены в Одессе, а и они были установлены здесь. Здесь был бальзамат Матуша Николай Дуници, который, в 70-е годы, был бальзамат, мог бы видеть все люди. В последнее время, в режиме был вандализирован, и мы потеряли, что-то, как-то, Ne aflăm acum în roava de secular Pochorila. Deci Denumirea de Pochorela provine după o legendă, timp când nevăleau tatari, deci stabileau cu traiu în păduri. Și, -și așa făiau populația locală, deci populația s-a adunat, cum e foc și de la Slavonă pe deci mai departe ajuns din generație în generație, până la noi ajuns ca Pochorela. Și asta este denumirea, iată că omul a venit. Respectiv, la Dumbrava și e semnificativă pentru satul Dubăsarei Vechi. Deci, denumirea provine dubăsarei viglinei de la dubasuri și la dubăsarei oamenii cei care conduceau dubas și ei dubasu. Dubasu, sunt niște bărci confecționate din cioplite în trunchiuri de steajar și care erau folosite de oameni pentru a trece populația de pe un mal pe alta. Erau așa, niște copii când videm o mașină, dar unde videm mașini? Я утраема коло, пропи до школы, что и у нее асфальт, это был центр, коло, И шел к и и по дороге, трещел танкури, сидуещел по идти, апля спея, пля сад, пля ной трещел. А по ной копки не сием не темем машин, Мы не сием, и машина, не сием ника. Апка ной внет в машина, кабина ди фанерка. Когда ни ускопал отдата, шофьор, и он нам слысил, что мы по кабине. Не, не, добез, а лечь ниде йос. а Супер. Омени, гребеносы, мунистовы. Все в доме. Синестру. А здесь и городская. Но в Козово и пыры. А на дубасаде веки, Креск легуми много. Боято-то из Козово Сокупа куепуи, Курэцели сокупы. Таиозы. А мы говорим много. Вин на пьясу. Вин на музей. Ашат башканаши. <говорит> Зачем ты в сигарете, знаю, где мне стоит. Я не знаю, где я в Я Вам не трудно из Тирасполя приходить здесь? Да нет, это а что? Что такое километраж? Это ничего. Хорошо, тихо, спокойно у вас. Да и люди, в принципе, хорошие.